Кафе Восток представляет Вкусные новости Ставрополя Кулинарный блокнот Блюдо японской кухни Роллы Риакучи Состав Нори, рис, сливочный сыр, тунец, лосось, огурец Масага зеленая Роллы Риакучи Яркость вкуса Кафе Восток Доставка Шестьсот шестьдесят шестьсот С нами Новости Ставрополя вкуснее.